Омега на позиции. Снайпера. Сидкап, Англия, тринадцать дней спустя. официальным данным, за последние два года из моргов и мест службы вне метрополии исчезли более 30 погибших британских солдат. Это нужно прекратить. Где друзья, когда они так нужны? Опущенных нет. Привет, Сэнди. Рада тебя слышать. Все хорошо? Отлично. Нравится новый дом? Твой муж рядом? Ты его ждешь? Прекрасно. Я рада за тебя. Нашла время мне позвонить? Не знаю. Я. У меня все отлично. Если не считать, что мой муж умер где-то на поле боя, а потом его тело пропало. Просто чудесно. Просто супер. Я рада, что ты решила позвонить, спросить и... Я никогда в жизни так не ждала телефонного звонка. Даже когда познакомилась с Питом. Уже два года тела погибших солдат пропадают из моргов. Среди них был и мой муж. Со мной связался кто-то из его базы. Кто-то тоже обнаружил, что происходит. Уже две недели, мои ночи проходят так, и заканчиваются одинаково. Ответа нет. К десяти мне надоело, и я открыла бутылку джина. В одиннадцать я перестала смотреть на телефон, а после я ничего не помню. Которые ты разыскиваешь. Это строго засекречено. Я нашел возможное место номеров перевозки, которые ты разыскиваешь. Серьезно? Их тайно отправляют в самую глушь отовсюду. Продолжай. Я уже упоминал номера, даты отправки. Постой. Так говорить небезопасно. Я отправлю координаты. Можешь поехать туда. Перезвоню через 40 минут. Хорошо, тогда я... Ладно. Где ты? Тренировка начнется. Я до сих пор помню нашу первую встречу. Я увидела тебя на вечеринке, Сэнди. Ты посмотрел на меня. Ты говорил, что в тот момент все понял. Почему мы сомневаемся? Ты получаешь, что хочешь, и вдруг начинаешь колебаться. Может, потому что сейчас уже ночь. Я в глуши и следую указаниям человека, которого никогда не встречала. А в лесу кромешная тьма. Мне дали возможность, и мне нужно было за нее ухватиться. Такие вещи случаются нечасто. Я уже долго сидела одна и пила, каждую ночь плакала, пока не усну. Все, я приехала. Быстрее звони. Мы не знаем, что ожидает нас в темноте. Будущее неизвестно. Наши жизни, судьбы, участь — это все скрыто. Поэтому мы боимся. Если уверен в своей команде, то выиграешь. Если у тебя есть поддержка, ничего невозможного нет. Будь уверен в тех, кто рядом, и победишь. Мы сильнее. Нас больше. Мы победим. И следи, три года. А... И пропавшие тела там? Не знаю. По документу их сюда просто прислали. Это странно, ведь место заброшено. А... Ладно, назови мне адрес. Послушай, казармы заброшены уже пару лет. Их считают заброшенными. Я отправлю тебе единственный путь, как добраться до объекта. Смотри, чтобы тебя не заметили и не отследили. Это секретная правительственная территория. И что я там найду? Надеюсь, то, что ты ищешь. Получилось установить приложение по распознаванию лиц? Да. Ты уверен, что оно может распознать тело? Оно сканирует форму лица и структуру костей. У него 98% совпадений. Развитая технология. Хорошо, спасибо. Я все еще не знаю, кто ты. Может, так будет лучше. Ты точно уверен? В любом случае, это не важно. Наверное, не важно. Скажем так, мне просто нужно свести счеты. Ну что, наверное, теперь ты уходишь, и мне нужно все уладить самой, да? Боюсь, что так. Я сделал все, что смог. Теперь ты сама по себе. Не волнуйся, я уже привыкла. Ну, удачи! Спасибо. Если что, приедешь помочь мне. Я так и думала. Все будет в порядке. Вот координаты. Лес становился темнее, а дорога все уже. Куда она ведет? Я знала, куда. Она ведет в самое гнусное место, которое можно себе представить. Мне легко не отделаться. Это все похоже на ад. А я отправляюсь в его пучину. Там я найду все ответы. Прошло столько ночей, когда я теряла всю надежду и хотела сдаться. Столько ночей я провела без сна, а мысли роились у меня в голове. Мысли, которые лучше не помнить. Ночи, которые хочется забыть. Вот почему было так тяжело. Кто-то точно не хотел, чтобы это всплыло. Ладно, вперед! Гроз одиннадцать тридцать восемь в пронумерованных ящиках. Майкл Рис погиб в бою. Боже мой. смотри это ты ты капрал майкл рис спецслужбы британии тебе 32 родился в саре 9 июня 85 -го. ты женат на анджеле рис у вас есть сын марк ты погиб в бою 5 марта в 2014 году через неделю твое тело пропало Почему ты здесь? Кто я? Ты капрал Майкл Рис, спецслужба Британии. Родился в Саре 9 июня 1985 пятого. Образец Дельта-Код 19, как слышно? Образец Дельта-Код 19, как слышно? Почему я здесь? Я не знаю. Не представляю, что с тобой сделали. Ты хочешь фото? Это точно был Капрал Рис. Его определило распознавание лиц. Но Капрал Рис умер. Его застрелили два года назад. Признан погибшим. Но он же здесь. Он стоит прямо передо мной, на своих же ногах. Буквально ходячий мертвец. Зеркало. За что? Я не знаю. Не знаю, почему ты здесь и что с тобой. Но я тебя искала. Я искала многих пропавших солдат. Солдат со своими семьями. Семьями, как я. Как мой муж. Он тоже был солдатом, как ты. Почему? Здесь ходят мертвые солдаты. Зачем ты стреляешь? Приказы. Приказы? Тренировка. Живые цели. Они такие же солдаты, как ты. Здесь проводят испытания. Над тобой тоже проводили. Какие испытания? Испытания. Не знаю какие. Просто помню боль. Что еще ты помнишь, Капрал? Что? Он помнил, что с ним сделали? Но он живой или мертвый? Я даже не знаю. Даже он не знает. Но внезапно он вспомнил, будто его память вернулась откуда-то издалека. Может, этому послужили фотографии его семьи? Что бы не пробудила его память, это пробудило что-то еще. Вопросы. Они его переполняли. Кто я? Почему я здесь? Почему я чувствую грусть, боль, а может и любовь? И так внезапно он вспомнил, каково быть живым, чем бы он ни стал. Не стреляй. Кто ты? Образец Дельта. Номер 4. Вот ты где. Что здесь происходит? Отойди, девочка. Иди сюда. Зачем? Он машина для убийств. Смертельно опасен. Почему он не убил тебя? Он пропавший солдат британской армии. Верно. Почти непреодолимый. Чистые инстинкты. А остальные на улице? А, пушечное мясо. Так сказать, они не оправдали ожидания. Я их искала. Они пропали. Среди них мой муж. Он один из погибших солдат, которые пропали. Номер четыре. Его зовут Майкл Рис. Майкл Рис. Капрал Майкл Рис. Насколько я вижу, все пошло наперекосяк. Кто ты и как сюда попала? Что ты с ним сделал? Почему он такой? Послушай меня, девочка. Ты понятия не имеешь, мать твою, что здесь происходит. Он смертельно опасен, беспощаден. И мы нарушаем протокол безопасности. Он не причинит вреда. Откуда ты это знаешь, а? Он помнит, кем был, он знает. Нет. Ты ничего не понимаешь, да? Дельта. Дельта-4. Он знает, что он Майкл Рис. Он помнит себя и свою семью. Он не должен помнить. Почему? Потому что он просто ожившая плоть. У него не должно было остаться памяти. Этот твой капрал Рис давно умер на Небесах. Вообще-то он.